Всем привет дорогие зрители и подписчики моего канала, а вы верите в аниматроников? Пишите ваш ответ в комментариях, а в этом видео я расскажу вам о Мишке Фредди и вообще существует ли он. Медвежонок Фредди, герой игр, робот, который выглядит как игрушечный медведь. Он работает в пиццерии и поет песенки для посетителей, но это днем а по ночам вместе со своими приятелями аниматрониками, тоже в форме игрушек, охотится на детей и убивает охранников. То есть этот персонаж в двух сущностях. Первая дневная, милая и добродушная, вторая же ночная, жуткая, безжалостный монстр. Эти ипостаси как-то уживаются в мишке. Не потому ли, что у него две сущности, робот, послушный раб человека, и игрушка? По мнению ряда этнографов и историков, маленький кумир и изображение языческого бошка, который, как известно, не отличался приятным характером. Так существует ли этот параноидальное создание, Мишка Фредди, или же это очередной вымышленный персонаж? Рассмотрим далее. Имя у медвежонка идиозное, и выбрано, естественно, не случайно. Это вполне прозрачный намек на Фредди Крюгера, жуткого маньяка-убийцу из культового фильма «Кошмар на улице Вязов». Фредди Крюгер, будучи мертвецом, действует сразу на двух планов – в реальности и во сне, что в целом согласуется с экзистенцией Мишки Фредди. Существует ли он или нет? Правда, герой фильма ужасов на обоих планах, во сне и в реальности, совершает жестокие злодеяния, что отличает его от Мишки Параноика. Да, сон – время бессознательного. Когда душа блуждает в глубинах неосознанных страхов, во сне человека проживает ситуации, которые часто невозможны в реальности, но все равно пугают его. Так и здесь. Это детский кошмар, любимый добрый медвежонок, как вдруг превращается в монстра. Так что, если Мишка Фредди правда существует, то в стыке страхов и ночных кошмаров, разве люди не боятся, что другой человек окажется кем-то ужасным? Чужая душа – потемки». И разве иногда не превращается в чудовище? То, что Мишка Фредди существует не в реальной жизни, а в области бессознательного, в области сна, подтверждает и тот факт, что самое страшное происходит в темноте. Страх темноты – один из обычных детских страхов. Мы приносим в той или иной форме через всю жизнь. Страх темноты – это страх неизвестного, страх неведомой опасности. Страхи – плохой багаж. Тяжелый и бесполезный. Возможно история про Мишку Фредди, возможность избавиться хоть от одного из них невозможно. Определенно ответить на вопрос относительно того, существует ли Мишка Фредди в реальной жизни. Но где-то в подсознании он все-таки есть, если говорить о нем не в буквальном смысле. Вот все, что я хотел рассказать. Ставьте свой большой лайк, а также подписывайтесь на канал и репостните видео в соцсетях. Всем пока и удачи!